Друзья, мне приходит очень много вопросов по поводу видео с крымским судьей. Так, я вам показываю, вы останавливаете судью. Вы умираете. Я, судья. Вы судья. Теперь вы так. Я судья. Я судья. Я судья. Я Я судья. Я судья. Я Я судья. Я судья. судья. Я Водная машина. Почему сотрудники полиции вели себя таким образом? Почему они его не скрутили? Почему они ему не ответили? Давайте я вам немножко расскажу, что такое судья у нас в стране. Судья у нас это лицо неприкосновенное в силу закона. В отношении него запрещен личный досмотр, его имущество, квартиры, транспортные средства. Личные вещи в принципе неприкосновенны. Для того, чтобы судью привлечь к уголовной ответственности с соответствующим запросом должен выйти председатель Следственного комитета, собирается квалифицированная коллегия в Верховном суде, которая решает дать согласие на возбуждение уголовного дела или нет. То есть согласие может и не быть, и тогда уголовного дела не будет. То же самое касается и привлечения к административной ответственности. Более того, скажу, что если вдруг судью задержали, и при задержании не выяснилось то, что он является таким спецсубъектом. И с того момента, когда эта информация станет известна, его должны немедленно отпустить. Это прямо прописано в законе. Соответственно, действия сотрудников полиции понять вполне можно. Потому что в нашей стране привлечь судей какой-либо ответственности крайне сложно.